Привет! Сегодня мы с вами порассуждаем о том, что происходит и будет происходить с любовницей вашего мужа, когда вы выйдете из любовного треугольника. И посмотрев это видео, вы поймете, что для того, чтобы победить любовницу, нужно всего лишь следовать наставлению известной пословицы. Сядь на берегу реки, и вскоре ты увидишь, как мимо тебя проплывает труп твоего врага.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 Все о том, как вернуть мужчину, не наделать ошибок и сохранить семью. Говорит психолог, специалист по возвращению бывших Дмитрий Норман. начнем мы вот с чего. Нужно понимать, что когда женщина вступает в отношения с мужчиной, который не свободен, она осознанно или подсознательно намеренно вступает в эту игру. И делает это по той же причине, что и ваш мужчина. Ей не хватает эмоций. И такой формат отношений – прекрасный способ получить их в полной мере. Игра в любовный треугольник – мероприятие намного более эмоциональное, чем спокойные гармоничные отношения, так как там присутствуют те самые качели с перепадами от сильных положительных чувств до страха быть разоблаченными, и чувства конкуренции, где чуть ли не каждый день эйфория от победы, когда мужчина приходит, сменяется ощущением разочарования – когда уходит обратно к жене. И именно поэтому наличие у мужчины жены для любовницы является качеством этого мужчины, сильно влияющим на эмоциональность их отношений и получается положительным качеством. И помимо того, что наличие жены добавляет переживаний в их отношения, так еще и повышает значимость мужчины. Ведь раз он в браке, значит он уже проверен и представляет какую-то ценность для женщины. И как и обычно, чувство конкуренции способно еще и искусственно эту ценность завышать. И представьте, как же круто для женщины, тем более если она еще и молода, переиграть свою более опытную соперницу. Если свободный мужчина просто выбирает женщину, это одно. А вот если он не только ее выбрал, но ради нее еще и изменяет и обманывает свою жену, а если еще и бросит жену с детьми, так насколько же это повышает самооценку любовницы? Вот ради этого все и затевается. Не ради обладания таким прекрасным мужчиной. Кстати говоря, далеко очень и очень не всегда, так уж они и прекрасны. А ради чувства собственной значимости и превосходства. И знаете, даже бывает так, что любовница сама может быть в браке, и не собираясь из него выходить, все равно старается сделать так, чтобы мужчина ушел из своей семьи. Все ради повышения собственной самооценки. Вот на этом мы с вами и будем влиять. И теперь, когда вы обладаете этими знаниями, думаю, вам уже стало понятнее, почему в таких ситуациях нужно срочно выходить из этой игры. Ведь как только вы перестаете бороться за мужчину, отказываетесь от него и отпускаете к любовнице, первое, что происходит, он теряет одно из основных своих положительных качеств по которым он был выбран другой женщиной. Естественно, любовница настолько глубоко не отслеживает все эти процессы и не осознает, что происходит с ней. Поэтому первое время она будет торжествовать, что победила вас. А ваша задача в это время всего лишь найти берег реки, который вам больше всего по нраву, удобненько разместиться на нем и ждать, когда по ней проплывет труп их отношений. Итак, Мужчина потерял одно из основных качеств. Это раз. Второе. До того, как мужчина решил уйти, он и в отношениях с любовницей был в сильной позиции, так как именно он устанавливал правила игры и сам решал, когда и сколько уделять время любовнице. У него всегда была уважительная причина, почему он не может проводить с ней больше времени. И она была всегда в позиции просящего. Как только мужчина выходит из-за своих предыдущих отношений, его значимость для любовницы сильно падает, так как, во-первых, она успешно избавилась от конкурентки в вашем лице, во-вторых, она увидела, как много мужчина готов делать для того, чтобы быть с ней, разрушить целую семью. В-третьих, у нее возникает вопрос, раз жена так легко отказалась от него, то что же с ним не так? И, вероятно, не такое что он и ценный экземпляр, как я думала раньше». А если жена продолжает за ним бегать, то некоторые процессы не запускаются. Во-первых, вы продолжаете создавать конкуренцию за мужчину. Отсюда у любовницы и эмоции, и понимание, что он является ценным экземпляром, и желание еще сильнее за него бороться. Во-вторых, становитесь для них обоих общим врагом, что будет их только сближать в борьбе против вас. А что же происходит с мужчиной, когда вы своим решением его отпускаете? Он становится более зависим от новых отношений, и так как абсолютно уверен, уходя от вас, что там будет намного лучше, начинает усиленно цепляться за эти отношения, так как ему нужно ведь и себе, и вам доказать, что он не ошибся в своем решении, тем самым постепенно проваливаясь в своей значимости там. Кстати говоря, развод разводках таких ситуациях, которые инициирует мужчина, только вам на руку. Ведь став еще и официально свободным и разведенным, тем самым он еще больше демонстрирует лояльность к любовнице и теряет один из сдерживающих факторов для нее. Теперь она будет его еще больше подтягивать в эти отношения, нагружая обязательствами и со временем карета превращается в тыкву. Но, к сожалению, бывшие не настолько часто разводятся, как говорят об этом. Но как минимум вы теперь можете не бояться этих разговоров, а еще и радоваться им, ведь это в ваших интересах. Но сами такие разговоры не инициируйте и не давите на него. Если это был любовный четырехугольник и у любовницы тоже был мужчина, там включаются еще и дополнительные разрушительные процессы с той стороны. И как правило в слабой позиции оказывается тот партнер, который первым выходит из своих прошлых отношений. И либо второй партнер в итоге вообще решает не разрушать свою семью, либо делает это, но уже с меньшим пиететом относится к другому партнеру. Подробнее о заместительных отношениях, коими являются отношения с любовницей и почему они причины на провал, я рассказывал в других своих роликах на этом канале. Ну как найти правильную речку и поудобнее расположиться на берегу, чтобы ожидание трупа и их отношений не затянулось надолго и несло много выгод для вас, я детально рассказываю в своем видеокурсе. Ссылку на него вы сейчас видите внизу экрана. Принимайте решение и действуйте, и победа точно будет за вами. До встречи